На брифинге Всемирной организации здравоохранения было сказано, что с момента начала пандемии прошло более шести месяцев, но ни для одной страны не настало время ослабить борьбу. Поэтому ученые со всего мира ищут вакцины и создают тест-системы, а врачи борются за сотни жизней тех людей, что сейчас лежат в больнице. Борются над решением этой проблемы и ученые Open Lab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В Казанском федеральном университете мы разрабатываем, во-первых, тест-системы для определения антител против коронавирусной инфекции. Разрабатываем как лабораторные варианты тестирования, которые можно делать в специализированных лабораториях, так и так называемые тест-полоски, иммуно системы, которые напоминают тест на беременность и позволят проводить анализ как в больницах, так и э, на дому. На данный момент ученые Казанского федерального университета разработали целых три тест-системы. Это метод ПЦР, тест-система на антитела и экспресс-тест. Сегодня речь пойдет лишь о тест-системе на антитела. Буквально на днях в университет поступило оборудование из Китая для создания пилотного производства подобных тестов. Лаборатория для опытного производства, тест-полосок для диагностики коронавирусной инфекции по наличию антител класса иммуноглобулинов G и иммуноглобулинов M. Здесь располагаются приборы для производства вот таких тест-полосок. Они предназначены для определения наличия антител к антигену инфекции. Оборудование очень компактное. Один прибор представляет собой резак для подготовки листов специального материала, другой будет работать по принципу принтера – печатать заготовки с помощью биохимических реактивов. Третий прибор необходим для ламинации. И после этого мы переходим к следующему этапу. То есть, если представить себе, что вот эта мембрана – это у нас готовая заготовка для тест-полосок, мы его просто переносим вот в этот прибор который э, является резаком, но уже для почти готовых тест-полосок. Прибор очень точный и позволяет нарезать э, очень маленькие. Здесь, соответственно, мы собираем уже готовые тест-полоски. То есть сейчас здесь ничего не наклеено, но Готовым там будут просто разные компоненты. То есть, по сути дела, это будет как вот, видите, а здесь стоит из разных участков. В качестве тестового образца будет использоваться плазма переболевших коронавирусом людей. Работа осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Развернули собственное небольшое биотехнологическое производство по производству вирусного антигена, то есть этот вирусный белок, который, в общем-то, является основой тест системы. В качестве тестовых образцов мы будем работать с кровью пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. У нас очень плотное сотрудничество с РКБ, с Семеркой, с Центром Крови, для которых мы как раз сейчас и проводим тестирование на антитела, для того чтобы уже потом эту плазму от переболевших переливали тяжело больным пациентам. Параллельно с разработкой тест-полосок в КФУ продолжается процесс создания вакцины и фармацевтического препарата против новой коронавирусной инфекции.